Oh,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 Тебе опять прошу, не дай упасть мне в эту суету Не улетай, тебе опять молю я Не дай проснуться мне без поцелуя Не уходи, постой, не уходи, прошу Я знаю, это сон, но он как наяву Мы в нем с тобой вдвоем идем за руку вместе наверное, чат и месть, что ты моя невеста А может это дар прожить с тобой во сне В нем нету злобы, нет войны и плохих вестей А только ты среди многоэтажек они такие серые, я просыпаюсь дважды Рядом нет тебя, мы словно манекены Пластмасса и слеза, игрушки две системы Мы смотрим друг на друга по разные дворы А взгляд ложится поверх суеты И ты опять одна, и я опять один Скажи, куда наш улетает мир? Не исчезай, тебя опять прошу Не дай упасть в нее в эту суету